Так, запись на Всем привет, с вами сегодня я Олег. Сегодня я буду выживать. Да что? Друзья, извините, просто полевка ты млазил, кутвый. Так, но факелочки нам пригодятся, конечно. Так, сундучок, сундучок. Сундучок, сундучок. Так, факел, иди ко мне. Так, где наш топор? вот он идем немножко деревца нарубить ммм, свинки свинка, иди сюда оп мясо Олежа, а с этой с я уже так я дерево немножко еще. Решил... Не с это, блин нарубить так, я уже корову сил убить. Так. Дерево, дерево, дерево, дерево. Иди сюда. Так. Сколько у меня дерева? 18 березы. Березовые доски. Что блин, березовые? О! 64. Так, о, коробка. Олежка, где горы, сынок? Я не знаю. А... Ну, как это ты не так. Рублю, рублю дерево. Мне это еще не скоро. Так, сколько дерева? -то? 5. 2. А? Я, не знаю сама, а я туда. Сейчас верстак скрафтить. Так. Забираю так Май, я не знаю, мать. так блин мне сейчас надо сделать себе меч так деревянный какой-то так я хочу запись как только сделать себе меч так Так, друзья. Ну все, верстачуточек я потом заберу. Давайте сейчас будем строить. Перетаскиваем наши блоки. Так. Это, блин, у нас... Выживание. Первая часть. Выживание на таком чё-то... Типа острова. Так. верстак мешает, надо его забрать. Так. Да. Вот так. -с. Я... Это, друзья. Поддержите меня лайком. Пожалуйста. Чтоб... Давайте наберем хоть 10 лайков. И я выпущу новое видео по вот этому выживание майнкрафта так что же друзья давайте немножко ускорю это видео я хочу запись как только построить дом короче друзья у меня немножко не хватило деревца на крышу поэтому мы берем наш топорик Идем рубить деревцо. Э, где мой топор? Верните мне мой топор! Понятно, топор сломался. Ну, конечно, деревянный, блин. Ч уже темнеет? Блин, а я крышу так и не достроил. Я крышу так и не достроил. Вот это, блин, что были немножко блоков. Так. Один блок земли еще есть. Сколько дали? О. 28, хоть так. Нормально. Так. Да, иди ты отсюда, иди ты отсюда, Вася. Ты че? так все друзья дом мы достроили слышите а покушать можно сейчас нет конечно Олег нельзя так где наш факела факелочки так друзья вот получился у нас вот такой вот домик но в других частях я, конечно, блин, буду больше делать, больше, больше и больше. Блин, ну это реально печально, кровати нет. Так, скидываем всю свою еду и все свои вещи туда. кожу скину давайте и розовые доски я поскидываю а блин сундучок поставить что такое Олег чё ты так тупишь Что я так туплю а надо уже сундук поставить ладно залаживаем яблоки Еда, запас мой. Так, меч. Не, а лучше и меч с собой оставлю. Кирочку пока положу. Эй, зомби. Что там? Нет никого. Ну с мечом выйду. Ух, почему-то никого нет. Зомби, зомби, что? Корова, корова, корова. Чё ты тут ходишь? Иди сюда! Мне мяско надо, мне мя... Ё-моё! Подумал о нём, вот и оно. Ты чё? Обнимашки хочешь? Ты давай лучше вали от меня. А, а, а, иди нафиг, иди нафиг, блин, друзья, валим, валим, валим, валим, валим, валим, блин, а, сердечки, покушать, покушать, покушать, свининка, блин, тут вот это сильно было, а, еще застрял очень не хватало, дайди нафиг, дверь, закройся, закройся, Ух, блин, он близко был. Эй, ты! Дебил! Ага. Сюда подошль! Блин, надо покушать, покушать, покушать! Фух. Вот это экшен был. Реально. У, Отошел! Уходи! Дверь закрой! На тебе шерсть! На, забирай, блин, кожу! И не приходи ко мне больше! Пожалуйста. Надо, надо покушать. Что-то где-то мои яблочки. Яблочки. Так. Яблочки. Фух. Блин, вот это что надо было так напугать-то. Подумал, оно о нем, блин, вот и оно вышло. Закрой дверь! Закрой дверь! Закрой дверь! Дверь закройся! Фу, блин! Яблоко хотел съесть, блин, случайно дверь открыл. Ну что, же, друзья, на этом с вами обращаться. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому ролику, пишите в комментариях, хотите вы, чтобы были все части. Всем пока-пока.